Победа монголов над Русью знаменовала прекращение движения вперед. И не столько физического, сколько внутреннего. Сама ситуация погрома давала князьям в руки возможность быстро и довольно серьезно Увеличивать объем своей власти над русичами. Понятие условно, они так себя не называли. Но надо же как-то определять людей под монгольской властью. Вот русскими они станут, когда монгольская власть спадет. Но она спадет не потому, что мы ее взорвем, она с нас сползет, как сползает изношенная кожа с змеи. Это нечто другое.